Вас в моей студии, у нас сегодня мой первый опыт разговора не лицо в лицо, а как бы вот такой вот круглый стол. Я пожалел, что мы, наверное, не сможем сегодня сказать все, что мы хотим о сегодняшнем дне, о том же Жириновском. Вот не сможем. Просто язык не поворачивается, а? не прав я, Василий Иванович, какие-то вещи выговаривать... Но я же помню, как Жириновский подскакивал к вице-премьеру Полторанину в Архангельском на моих глазах. Поговорите с Борисом Николаевичем, однозначно, назначьте меня, назначьте правительство, псом верным буду. Было так, Михаил Никифорович? Он даже вот на история. Валдай прилетал, приезжал, я вот поехал отдыхать, да. он приезжает с просьбами там. Это было? было? А у Крыжакова была идея, когда он сильно разбушевался, назначить Жириновского министром рыбы, чтобы уже наворовался. И не резко Ельцин со своими какими-то и так далее. Так Ельцин на это не пошел. А вот сейчас поехал парень в Хабаровск, они проголосовали. Сегодня мы снимаем голосование ЛДПР «Единая Россия». Три дня за губернатора, за президента, за все И две ночи, когда оберетение неконтролируемый. И Жириновский поднимает руку. Вот такие типы, как Жириновский в новейшей истории. Или вообще, Евгений, в царской России... Ну, Гришку, раз Путина мы не берем, это особый случай. А у вас такие похожие на Жирика люди в истории были? Мой вопрос к вам. Не, ну полным-полно, конечно. Дело ну, кто, в том, что, что -то. Ну, слушайте, Пуришки. Сен-Жермен не годится. Жирик покупает. Нет, зачем туда? Нет, ну возьмите Пуришкевич ну, тот же. Пуришкевич? Ну, конечно. Скорее всего, Владимир Митра... подходит. Да, Владимир Митрофанович Пуришкевич, ну, ярчайший был представитель именно такого ну, направления. Ну, был антисемитов, это а у этого папа юрист. Все-таки тоже не годится. Нет, тогда радок. Ну, Радок, Карл Радок, дело в том, что э, Радок все-таки не был государственным деятелем, он был партийный деятель в чистом виде, он никаких государственных постов, по сути дела, не занимал. Но неужели были политики, у которых первое слово со вторым еще как-то связано, первое с третьим уже никак, и позиция к вечеру может полностью меняться каждый день, как флаг на бане? Так это суть политики вообще, на мой взгляд, понимаете? Так что сколько угодно таких случаев, когда политики перебывались в воздухе, то, что касается Жириновского, слушайте, я вот посмотрел его выступление в Думе, но он там наговорил на несколько уголовных статей стопроцентно, понимаете? В отличие от Платошкина, который уже сидит, уже не говорит, а это только еще начало свою да. карьеру. Понимаете? На... Но дело в том, что реакция, например, того же Володина на его выступление, она была более чем Леопольдовская. То есть он как кот Ле... Леопольд, давайте дружить. И так далее, и так далее. И Владимир Вольф тут же сдулся. И обратите внимание, что когда начались, например, первые акции протеста в Хабаровске, вот только-только, никто же не ожидал этого. Для меня это тоже было большим, честно говоря, откровением, что а, столько людей вышло в поддержку губернатора. И стоит и сегодня, вот мы сейчас снимаем да, да. разговор на площади, у дома теперь Дегтярева. Да, да. И, и, и Владимир обсуждают... тут же, тут же в Твиттере я увидел пост его, где он написал, что ЛДПР никакого отношения к организации протестов не имеет. Но дело в том, что да. надо же иметь в виду, что Дальний Восток еще с выборов 93 -го года, он вообще был оплотом, как бы ЛДПР. Они же тогда получили, помните? В Багадане Да, особенно. когда, помните тогда вот этот знаменитый был, год. Да, да, новый политический год, который устроили, да? Да, да, да, да. И там вдруг идут Да, самые... и в прямом эфире идут... Цифры. Обалдели, а потом Жириновский как гусь такой ходит, там всех по плечу хлопает, да? потом там да. кому-то съездил по физиономии, значит там именно на Дальнем Востоке С он получил москвы. самую мощную поддержку, потому что потом уже ближе к Москве уровень поддержки стал снижаться, ну понятно, что в Москве и в Питере тут количество голосов вот резко у меня упало. серьезный вопрос, Евгеньевич, ко всем моим гостям. Мы вот таких, как Жирик, я извиняюсь за это, вольное слово терпим. И многие даже к нему относятся серьезно. Это потому, что мы плохо знаем нашу новейшую историю. Мы не проводим аналогии, мы, мы просто плохо знаем себя. Вы знаете, дело в том, что Жириновский вообще в политике играет очень важную роль, действительно важную роль, своеобразного громоотвода. И я думаю, что вот эти вот 25 лет, даже больше уже его нахождения во властной вертикали, ну, в законодательной власти прежде всего, оно связано с тем, что для э, власти имущих очень важно э, реальный протест э, населения, недовольство, например, экономическим курсом, социальной политикой, даже внешней политикой перенаправить вот над подобного рода псевдооппозицию. А Жириновский, будучи... Кто сегодня то сегодня ты будешь серьезно воспринимать Джириновского как оппозиционера? Вот часто нет, понимаете? Все ну, понятно. Часто нет, но дело в том, что надо отдать ему должное, потому что он, конечно, мастер манипуляций и мастер популистских лозунгов. Он четверть века, четверть века, тем не менее, играл эту важную роль. И потом. Не надо забывать. Важную для власти. Что... Но естественно. И потом не надо забывать, что Жириновский был таким негласным как бы министром иностранных дел на восточном направлении, который имел личные контакты с тем же Хусейном. Я думаю, что Примаков, а вы говорите Жириновский. Нет-нет-нет, именно Жириновский. Вот самые, условно говоря, ну, такие пикантные как бы обсуждения – должен был вести именно Жириновский, с тем я, же Хусеном, с тем же президентом Турции и так, далее, и так далее. Я тут добавил бы, и дело не в том, что он там пикантные поручения выполняет, а, а чем, скажем, отличается от Жириновского Зюганов Геннадий Андреевич? Они оба рядом идут. По... Нет, но я все-таки На... насчет Зюганова не, не согласен. Дело Потому в том, что, что Зюганов возглавляет э, э, единственную, может быть, единственную, может быть, действительно политическую партию. Другое дело, и я здесь абсолютно согласен с Третьяковым, Виталием Тойчем, который вот буквально на днях выступал в 60 минутах и сказал, что политические партии а, как способ выражения интересов разных групп и классов, они умерли. И это Конечно. действительно так. Закончили. Почему О, умерли? Нет. закончилось Они над... умерли, умерли в том плане, что а, слушайте, они превратились, по сути дела, в такие же коммерческие структуры. Абсолютно. Один момент, один момент. Значит, а их не было, этих партий. Нет, но коммунисты были. Но ну, они были, еще оттуда остались, ну, до 1994 -го года. А потом Зюганов все это слил, и он, он превратился в коммерцию. Коммунисты все у проголосовали нас, за беловежские соглашения. У нас коммерция... Э, это правда цер ваша. Церковь коммер церков коммерция. Президент – коммерсант, он не, э, не выполняет функции президента, коммерсанта. Правительство – коммерсант. Партии все, так называемые коммерсанты, их нет, потому что мы не создали гражданское общество. А раз нет общества, то и нет нормальных партий. Но дело в том, что этот процесс вообще, недоверия к партийным структурам, он захлестнул вообще весь мир, понимаете? Не Возьмите, мы... рушится, например. Но у нас-то особенно. Василий Иванович, не но согласны, особенно, у нас да. особенно. Вы знаете, я в какой-то части коллег могу поддержать, но я бы просил не упрощать ситуацию. Дело в том, что Жириновский ⁇ это очень талантливый политический актер. Он блестяще разыгрывает любую ситуацию в пользу своей партии. Совсем недавно он выступил жесточайшей критикой. И по всей вероятности имел в виду «Единую Россию», когда говорил о тех коробках, которые нужно вот, ежегодно было куда-то ну, носить. Да, да, да. Кто же мешал ему сказать «я имею в виду «Единую Россию», «я имею в виду там, я не знаю, администрацию ну, президента»? Мы-то Мы здесь говорим все как есть. Но он добился своего. Он заменил губернатора ЛДПРовца. Вот на этого парня, на который губернатора... было не улетел в космос? Я не говорю сейчас о достоинствах Дегтяревы. И не говорю о том, насколько он сильнее и слабее кого-то из тех, кто мог бы быть губернатором в Хабаровске. Я просто прошу обратить внимание на то, что в основе той ситуации, которая там сейчас складывается, и с арестом Фуркала, и с выступлениями, которые наверняка организованы, и с назначением и так далее, лежит одна очень важная проблема. Амур Сталь, крупнейший завод, который там есть, и предстоящие планы строительства моста. И вот для того, чтобы все было реализовано в рамках той политики, которая в нашей стране является политикой бухгалтерской, а не какой-то другой, mm. вот здесь и все кадровые перипетии, и возможные противоречия, которые приходят, таки, приводят к таким политическим катаклизмам, по всей вероятности, речь идет об очень больших деньгах, и о доступе к этим большим деньгам через административные ресурсы. Хорошо, Василий Иванович, мой вопрос к вам и ко всем. Вот вы, мои уважаемые, действительно очень уважаемые гости, все вы сказали, когда мы говорили с глазу на глаз, Сталин гений. Это сказал Жуков, это сказал Полторанин, сказал Евгений Юрьевич. Скажите мне, пожалуйста, я никогда никому такой вопрос не задавал. А какой видел Россию, Советский Союз, Сталин через 50 лет? Вот в нашем, через 70 лет, в нашем 2000 году. Вот пофантазируйте, пожалуйста, или приведите цитаты. Василий Иванович, с вас к вам мой вопрос сначала, и все включатся в разговор. Какой видел страну нашу, и какую страну на самом деле строил для нас сегодняшних Иосиф Сталин? Вы затронули то глубочайшее противоречие, которое есть между взглядами и реальными делами Сталина по сравнению с его предшественниками, кого он считал вождями. Лениным. В том числе Ленина и Маркса. Если э, Маркс и Ленин стояли за то, чтобы заполыхала мировая революция и считали, что только через мировую революцию можно прийти к диктатуре пролетариата и к победе пролетариата в целом, то Сталин был реалистом. Он понимал, что нуж... и особенно его в этом убедила польская авантюра Ленина, Троцкого и... 19-20. 19 двадцатый год, 19 год, который закончился катастрофой Рижским договором. Чудовищно. Вот в книге Второй власть родила да. в эквиваленте» вы впервые поведали о том, что, что на самом деле представлял собой Рижский договор 22 -го года, 21. Это, 21 -го года. Это, это не, не какой-то похабный Брест-Литовский договор. Еще страшнее. А это чудовищный по своей А что там было прописано, Михаил Ничегович? О, это ободрани Россию. Да, да. Да И Ленин лих... подписал этот договор. А, это не а не куда Ленин, было делаться? Не, не, не Ленин подписывал. Нет, нет. Ну, неважно. Почему не согласен? Это не Ленин подписывал Ой, но... договор. Председатель СовМИНа, кто там был у нас? Нет, нет, председатель Наркома. Ну, Совнаркома, нет, нет, Совнаркома Ленин. Сам нарком, влад... это кто но у Но дело в том, Ленин. что он это Нарком иностранных дел, а не... Ну, ну, это... ну с его согласия. Ленин... Ленин... Нет, это было решение Политбюро, слушайте, но тут ситуация была... Что, Без... мы, отдавали? что... что мы отдавали? Мы им? отдали весь э, состав подвижной, железнодорожный, все вагоны, все пар паровозы, все, э, значит... Ну там прежде всего мы отдавали, прежде всего мы отдавали территорию Западной Украины, города Брест отдали Но тогда. самое главное, да, самое главное, на нас наложили контрибуцию. И 30 контрибуция. Миллионов руб... рублей, рублей золотых. Золота. Золотых. золотых, рублей, да. На 18 миллионов золотых рублей мы поставили подвижной состав, практически все паровозы, почти 9 тысяч. А кому подгрузили? Полякам? полякам? Полякам, конечно. Полякам. конечно. И самая, конечно, большая наша беда, 19-летняя потом беда, это передача Польши, Западной Украины, Западной Белоруссии, после чего начался процесс ополячивания всех этих территорий, уничтожение практически белорусской украинской культуры на этих территориях. И главное, что Польша получила возможность влиять на эту часть населения, на советскую часть населения, с этой обширной территории. Получили серьезное развитие осадники. Это бывшие военнослужащие, которые, кстати говоря, в 19, 20, 21 годах воевали с Красной Армией. Они были комендантами, палачами, кем угодно в тех двух лагерях смерти, которые были созданы для красноармейцев. Да. Это... Кстати, я прошу прощения, у одного из таких польских осадников, это осадники, бывшие военнослужащие польской армии, да. которые потом после выхода в отставку получали земельные наделы. До 45 гектаров. Да, и вот у одного из таких осадников, кстати, работал отец Леонида Кругчука. Да, да, вот. и... То есть Ленин предатель? Нет, нет, нет. Стоп, нет. дайте, дайте я все-таки... Очень интересно. Расскажу по поводу сначала планов Сталина и потом по поводу Рижского договора. Значит, смотрите. Естественно, Сталин заглядывал на перспективу, на десятилетия вперед, и это совершенно очевидно видно из его работы «Экономические проблемы социализма в СССР». Он там размышлял над тем, что же мы построили, и что нам предстоит построить, и каким путем все-таки мы придем к коммунизму. Писал сам. Писал сам. Сталин все свои теоретические все писал. работы писал сам. У него никаких помощников, никаких, так сказать, спичрайтеров и так далее не было. Это первое обстоятельство. Второе. Его чрезвычайно заботила проблема экономических приоритета экономических значит, задач. Поэтому, когда создавался учебник политэкономии, а создавали его без малого 20 лет, и там менялось огромное количество рабочих групп, и вот одну из последних рабочих групп, в которую ходил Шипилов, он как раз и вспоминал, что Сталин им говорил, «Нам нужна теория, без теории нам смерть». То есть смысл сталинского посыла был такой, что Маркс, Энгельс, Ленин, ну и другие теоретики марксизма, они сделали блестящий разбор капитализма. То есть они по полочкам разложили, что, с чем, когда и почему. Но никакой теории коммунизма или социализма толком создано не было. То есть были намечены какие-то контуры, Возможного перехода. То есть они доказали неизбежность вот этого исторического перехода от капитализма к коммунизму. А вот каким путем идти, с какой скоростью, каковы темпы, ничего это теоретически не было разработано. Поэтому Сталин, когда проводил индустриализацию и коллективизацию, он делал все методом проб и ошибок. Отсюда и такая цена. Но эта цена была неизбежна. Если бы мы это не сделали, нас просто бы уничтожили. Вот это надо просто понять. он не случайно в 1931 году сказал, нам надо за 10 лет пробежать тот путь, который понадобился передовым странам Запада 100-150 лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут. Он как в воду глядел. И вот теперь дальше. Когда он пишет эту работу, это одна ситуация. Но он ведь заглядывал и э, в мировые масштабы. Ведь не случайно после создания Бреттон-Вудской системы, а особенно после начала реализации плана Маршала, и вот это важно, он э, стал строить альтернативную или параллельную систему международных отношений именно в сфере экономики. Если вы посмотрите те международные экономические конференции, которые проводил Советский Союз ежегодно, начиная с конца 40-х годов, это отчетливо видно. Более того, ведь в эту систему были втянуты не только так называемые страны социальной прошу прощения, народной демократии, будущие страны, соцлагеря, Финляндия, Австрия, Малайзия, Филиппины и так далее, и так далее. Более того, он готовил, была целая программа по созданию рубля как альтернативной мировой валюты доллару. И тоже сам разрабатывал про рубль. А? Сам разрабатывал. Да, да, да, да. да. Он этим занимался очень серьезно. Другое дело, что вот его смерть, она привела к тому, что все эти проекты, они были похоронены. Как, она... как такое может быть? Вот он вырастил огромную, огромную да, плеяду великих наркомов. Милфед Чуйстинов один. Ну да, да, да. Что же они-то не пошли этой дорогой Сталином прочерченной и не сделали то, что он хотел? Дело в том, что, во-первых, они не были посвящены, условно говоря, во все сталинские задумки. Это надо понимать. Второе, существовала жесткая партийная дисциплина. Вот мы никак не можем понять одной простой вещи. Для нас она сейчас, ну я имею в виду, не для вас, конечно, людей старшего поколения. А я говорю про себя и тех, кто моложе, не понимает одной простой вещи что для людей, состоящих тогда в партии, особенно с дореволюционным стажем, партия – это все. Решение партии было священно и неприкосновенно. Противоречить решению партии – это было все равно, что пустить ее пули в лоб. Вы же поймите, в партии действовал принцип демцентрализма. Почему она была создана, эта партия? Ведь он ее назвал Ленин революционной партией, партией авангардного типа. Он говорил, «А нам не нужна очередная парламентская партия которая будет бороться за места в парламенте. Он когда писал свою работу «Государство революции революция», он там написал, что для нас возврат к парламентаризму был бы шагом назад. Нам нужно принципиально иное государственное устройство. И Совет и выполнит вот эту роль строительства полугосударства, или отмирающего государства, или государства коммуны. Но когда э, стало очевидно, что пожара мировой революции не будет, почему у нее там была острая полемика с тем же Бухарином, он ему говорил, что рассуждать сейчас э, в условиях э, не окончившейся Первой мировой войны о мировой революции, это все равно, что э, значит рассуждать о сапогах в Сметку. Да уже сходили в Куршу да. в 19-м И... революцию. Нет, нет, нет, революции. это еще был 18-й ну, год. Ну тем более. Да. И Ленин тогда говорит, вот мы на базе Советов будем строить уже не отмирающие государства, а государство, диктатуры пролетариата. И в своей работе «Очередные задачи советской власти» он уже первые контуры этого государства четко обозначил. И вот он говорил, нам не нужна очередная парламентская партия для бла-бла-бла в парламенте. Нам нужна партия авангардного типа. Но там должны быть созданы механизмы этой партии авангардного типа. Что является таким механизмом? Прежде всего принцип демцентрализма. У нас многие не понимают сути этого принципа. А он очень прост. Дело в том, что в любой партии, в любой, вот современную берите, любую партию, там решение вышестоящего органа обязательно для каждого нижестоящего органа, но не для члена партии. То есть член партии может решение это не исполнить или исполнить его всяк э, на и, и так далее. Принцип децентрализма гласит, что любое решение партийного органа любого уровня, от политбюро до э, парткома, так сказать, на заводе там или в школе. Обязательно не только для всех партийных комитетов, но и для каждого члена партии. Именно, именно на базе этого Сталин с и создали шикарную систему номенклатуры. Потому что было как, вот, например, школа. Я председатель парткома, вы директор школы. Я говорю, что у нас происходит вот, заседание парткома. Естественно, веду его я, а не директор школы. Я мог быть обычным учителем. Я говорю... Значит, вот проголосовано такое-то решение директор мне, а я не буду его исполнять. Да. Я ему сразу задаю вопрос. Я говорю, простите, а вы член партии? Он говорит, да. Я говорю, так вот, посмотрите в устав партии, и там белым э, по черному, или вернее черным по белому написано, что вы как член партии обязаны исполнить решение партийного комитета. Либо вы его исполняете, либо вы кладете партийный билет на стол, а вместе с ним и должность. Потому что был перечень должностей, которые могли занимать исключительно члены партии. Система... Я хочу, хочу встретить. Да, вот я. Эта система себя да. оправдала, Михаил Михайлович? Нет. Нет? Нет. В Вы управленческом учу. смысле оправдала. Одну секунду. Значит. Вот как раз Плеханов поправил Ленина в этом смысле. Он сказал, что диктатура проретрата ведет к диктатуру одной партии. Диктатура одной партии ведет к уявлению вождя. Появление вождя и э, культичности враз... враз... вождя ведет диктатуре чиновника. Потому что сам вождь не может командовать и руководить. Он отдает все чиновникам, ведет диктатуре чиновничества. Как раз диктатура чиновничества и погубила Советский Союз. Так при Петре начала выстраиваться вся эта бюрократическая машина. Значит, я хочу сказать, перед тем, как ответить на твой вопрос, о чем Сталин думал, хочу сказать, а кто такой Сталин? Потому что Каждый из нас какую-то школу прошел, и каждый из нас по-разному думает о будущем. Mm -hmm. Кто такой Сталин? Ты говоришь, он гений или нет? Это э, величие Сталина создавалось, э, у него есть три источника, три составных части этого величия. Это первое. Это колоссально широкое самообразование. Yeah. Он читал все, и у него в день было 300, 400, 300, 300 страниц норм, норма, да? Но это не художественная литература только, а это литература техническая, медицинская. Он знал, что он будет болтаться по этим э, Сибирим, по ссылкам, лечить некому, он будет сам лечить себя. Он изучал э, даже учебники э, по горному делу, военные учебники и так далее. Широчайшее самообразование. 300 страниц, это каждая страница 2 минуты. Это сколько получается в день? Ну, очень быстро читал. Ну, быстро. И нас тоже на Истфаке учили этому. Да, это есть быстро. методики такие. Вторая, вторая составляющая, второй источник – это его знание жизни. Это его опыт житейский. Потому что он начинал э, с, э, с людей, с рабочих. Ведь он же на э, Кавказе крутил, и вертел, поднимал стачки тачки. же, да? да. Жизнодорожников уважали Потом, когда он э, поехал э, сначала в, в, в эту Вологду. потом ну, в Сылку. Да. Потом Иркутскую область, там Томскую. И самое главное, когда он поехал в Сылку, Красноярской край, край руханск Там ведь 60 градусов температура, и давали им всего по 3 рубля <красно> казна. Да, Енисейская он, Ему или одеться, или есть на это делать. Там ведь ни в лесу не походишь, потому что леса нет такого, шишкой не, не забираешь. Он голодал месяц со всеми. Он испытал э, всю жизнь, которой живет России, Она у него впиталась туда. И третья, составляющая третий источник – это чувство Отечества. Очень острое чувство Отечества. Оно оттуда и пошло с ним. И вот когда эти источники берешь, тогда начинаешь думать, а что за Сталин? Думал, почему он пошел. Если бы у него этого не было, он, во-первых, никогда не пошел э, против этой мафии еврейской. А ведь он, э, честно говоря, надо говорить... И... Это Троцкий, вот вы это имеете в виду. Троцкий, Ленин, Бухарин, все-все, да? Это не, не, Ленин не надо. Туда, это евре... Нет, я беру их все. Еврейская мафия, которая... Бухарин, Бухарин был чистокровный русский. Бухарин Николай Иванович. Да, но это не мешало ему, кстати... Нет, ну, я не имею в виду, что это сионисты там были. Нет, нет, это, ну понятно, о это чем Это вы еврейская говорите, да. мафия, которая хотела мировой революции. Да. Им скучно, ну, было. скучно было. жить в этой стране, да. Вот, ниже Бухарин тот же, Бухарин выступал за то, чтобы не было границ между... Да, Европы, нет, но да? он выступал, да. Но ну, дело они... в том, что, я прошу прощения, вы абсолютно правы, в 2018 году, когда обсуждали вопрос Брестского мира, он, Пятаков, даже Дзержинский, они же говорили, долой границы, да здравствует революционная война. И Ленин буквально на ультиматуме вырвал у них Брестский мир. Но дело в том, что когда уже после смерти Ленина начались острые баталии по поводу дальнейшего курса, то действительно вот эта космополитическая часть верхушки Зиновьев, Каменев, Троцкий, они по-прежнему верили в идеалы мировой ну, революции. Понятно, да. А вот Бухарин я... со Сталиным, они как раз теоретически обосновали возможность строительства социализма это, в отдельной Это Бухарин стране. к нему прилип тогда. Ну правильно, но, Бухар... Он, но Бухарин... Он прилип, потому что он увидел уже силу. Но его, Бухарин да, стал правым уклонистом. Он уже да. перекинулся из лагеря левых коммунистов Нет, они, в лагерь правых оппортунистов. Я да, и, да, скажу, извините. Да, да. Они, они уже, делали да. все. Они то создавали правую оппозицию, то левую. Ну, да, да. И все вроде обмануть Сталина, обмануть этих людей, которых он за собой ввел для строительства страны. Он говорил, что тому же Троцкому ты Почитайте его, эти Сталина, 13 томов у меня лежит, я его перечитываю. Ты же ведь хочешь э, Россию, Советский Союз, создать как армейское государство. Да. У тебя только должны быть солдаты и люди, которые обслуживают этих солдат. А эти солдаты должны лазить по всему миру и воевать с кем-то, разжигать мировую революцию. И все они там за этим были. И он говорит, ребята, нам нужно вот это дурацкое... Польский, польский поход, который, против которого он выступил дважды в правде, да, Стали. а потом на него там навесили, что он не послал кон армию первую кон армию на подмогу Тухачевскому. Этому, Тухачевскому да? как, какой кстати, У него задача была а, взять Львов. Львов, да. Да, это невозможно было сделать И, значит, если на помощь да. Тухачевскому. И давайте строить государство. Давайте мы будем. Мирное государство, и все, чтобы соседи все видели, что мы не хотим воевать ни с кем. Мы будем строить, нам нужно улучшать жизнь. Поэтому-то, когда он это проговорил, и когда он писал об этом, а на Западе это читали, они видели, что этот человек не будет лезть для того, чтобы завоевать где-то под территорию. И поэтому помогали ему тогда, когда началась индустриализация. Как американцы нам помогали. помогали не как немцы. Заводы строили. Они влетели в Великую депрессию. Это, это одно, само них. собой. Но они влетели в депрессию, они помогали африканцам. Там, там тоже были. Ну, а, тогда это были колониальные владения в Африке. Все равно, да. Они помогали. И, вот, и он видел страну как. Он не был, не был ленизм, ленистом таким, ленинцем. Не, не, не Он был. не был э, марксистом полным. Вот когда его читаешь, просвечивает через эти э, слова... Но и, он, ш... спорил, да, он, спорил, он, говорил, он спорил, да. Когда он говорил, что социализм можно построить и в Англии, при королеве. Самое главное, чтобы средства производства принадлежали народу. Вот его теория. Согласна, Василий Иванович. Дело немножко в другом. Обычно считают, что Сталин это блестящий прагматик, или, как мы бы сейчас сказали, технический администратор. Вот, рациональный, да, человек. рациональный человек. Придумали термин но такой, такой но дело, менеджер. Но дело, но дело в том, что Сталин, помимо такой хватки реалиста и прагматика, он, конечно, себя зарекомендовал и очень сильным теоретикам. Я вот не согласен с тем, что наш уклон идет в сторону какой-то идеализации. У нас идет сейчас объективизация его роли. Так вот, славу построения социализма, в том числе и в теории, и на практике, Сталину делить не с кем. Ленин стоял за мировую революцию. Сталин полагал, что нужно построить социализм в одной отдельно взятой стране. И если народы почувствуют, что это эталонные, близкие к их ожиданиям формы организации да, государственной подхватит. политической общественной жизни, то значит это будет тиражироваться. Ведь он не случайно очень жестко, вот Михаил Николаевич сказал об этом, дважды в правде выступал против перехода границы и ввода Красной Армии на территории Польши. Если Троцкий и Ленин рассчитывали, что можно зажечь таким образом пожар мировой революции, то Сталин писал о том, что этого делать нельзя. Разрозненная страна консолидируется, если мы попытаемся зайти на территорию да. больше, что Так оно и было. Так и произошло. И вот его-то план построения социализма, он связан был как раз с ненасильственными, экономическими, политическими, идеологическими, и другими действиями. Мы как-то сейчас забываем о том, что... Гражданский атомный флот, его идея, это идея Сталина, и все первые и все, подписанные распоряжения, это его. Атомные подводные лодки, это его. Космос, тоже могу... его. Космос это тоже его. Ну, в значительной степени еще Иберия. Если идти дальше, то вот в 1958 году Волга, ГАЗ-21, наша красавица стала признана лучшим автомобилем представительского класса. Европа. Это же это в Брюсселе было гран-при. Да. Тут так, ее сразу, чтобы как-то немножко снивелировать, ее сразу назвали «танк во фраке». Но более красивой машины представить не в то времени, даже в наше да, время да. невозможно. Поэтому, с одной стороны, ничего нельзя идеализировать. А с другой стороны, нельзя ничего принижать. Василий Иванович. Самое главное заключается в том, чтобы мы на основе вот стремились к историческому, достоверному и политическому, любому другому честности знанию. Во всем. да, конечно. И чтобы вот это знание отвечало главному принципу достоверности. Потому что если мы хоть что-то будем возводить в квадрат, то это уже будет не историческая правда. Да черт что? Это уже будет фальсифицированная историческая политика и по сути дела это будет возведенная правду в квадрат, но это по сути дела подлость. Я с вами подискутировал насчет Ленина. Вы знаете, дело в том, что самое главное качество Ленина, как теоретика и главная политика, было то, что он был диалектик. Он не был, как Бухарин, доктринер кабинетный. Да. И он всегда отталкивался от жизни. И вот если вы посмотрите на ту же проблему мировой революции, как он реагировал. Да, в период гражданской войны он, как и Троцкий, как Зиновьев и другие, как и Сталин, тоже стоял на позициях мировой пролетарской революции. Но как только гражданская война закончилась, как только перешли к НЭПу, Ленин на втором уже Конгрессе Коминтерна, в двадцатом году он пишет свою знаменитую статью, да, второй Конгресс, правильно, о детской болезни левизны в коммунизме. В коммунизме да. И он делегатом Конгресса говорит, что не надо абсолютизировать международный опыт октября, не надо подстегивать революционный процесс у себя, надо дождаться, когда сложатся объективные предпосылки для этого революционного процесса. Если вы сделаете фальстарт, так вы принесете вреда куда больше, чем пользы. Мировой революции. И если вы посмотрите последние ленинские статьи, даже на диктовке, да? Например, о кооперации, где он говорит о том, что для нас, для России, для крестьянской России простой рост кооперации в условиях советской власти, он это подчеркивает, не просто простой рост кооперации, а в условиях советской власти, тождественен росту социализма. Не равен даже, а тождественен. И он поэтому тоже призывал перейти к этому мирному гражданскому строительству. Ты это с... он из сталинских статей это брал-то? Сотрудничество. С... Почему? С... Откуда родилась идея концессии, создания концессии? Другое дело, что это... От Троцкого. А... От Троцкого. Нет, нет, нет. От американцев. Нет, ничего подобного. За они его закинули Троцкого ничего... на корабле сюда ничего параллельно с Лениным Ничего подобного. В России. Дело в том, что а, Троцкий потом, который возглавит Конституционный комитет, он будет реализовывать Ленинскую идею. Но... Он эту ленинскую идею извратит и реализует ее не так, как надо. Более того, Ленин, когда посмотрел первый опыт создания концессии в первом-двадцать втором году, сам признался, что этот опыт оказался неудачным, что наши значит, пожелания получить у Запада, ну, мани-мани, для восстановления не удались. А связано это во многом было с тем, что... А почему он раньше-то не видел? Ген, Ген, что, вот кто? Ленин. Ну, потому что он был диалектиком. Дело в том, что в условиях он, гражданской... Он вой... очень похож на Жириновского. Кто, Ленин? Ленин, Да, да вы что, с ума сошли? Он все время нюхает, да где, где поймать волну. Это, да? это великан. Да, и и пигней какой-то. На чем вы говорите? Одну секунду я вам скажу. Вот вы говорите о НЭП. Ленин спасал страну с НЭПом, да? Вот в третьем году, через два года после создания НЭП, провели... Э, перепись всех предприятий, что выяснилось? Э, госсектор давал 92,4%. Ну да, да. А продукция частная э, 2,7%. Откуда тогда продукция то были? Оттуда, что э, госсектор выдавал продукцию, потом НЭПМАНы забирали его. И перепродавали. На, на 100, на 1000% увеличивали и перепродавали. Уже люди не могли все брать. Такие цены большие, что рабочие, которым дали квартиры, ну, да. выгнали, безработица, нет, выгнали буржуинов, и одну секунду, и дали рабочим квартиры, а подняли цену на квартирную плату, и рабочие сдавали этой квартиры. Они не могли, они уходили в лачуги. Это вот НЭП почему привел. Нет, и это в, понятно. И да. НЭП привел к тому, что 100 миллионов э, пудов зерна уходило... На подготовку спиртного самогона, который продавали, завалили всю страну. Ленин спаивал так, всю страну. Так понимаете? подождите, а, стоп, стоп, вот. стоп, стоп. Вот это вот можно я прокомментирую? Стоп, ну, пожалуйста. Стоп, да? стоп, стоп. Значит, давайте так. Я все-таки проблемой НЭПа серьезно занимался. У меня и, про, и статьи выходили, и книги я свои писал. Значит, надо просто понять, почему Ленин перешел к новой экономической политике. Почему же, Геннадий? Значит, у Ленина, если вы посмотрите, вот давайте так. Вот апрельский... А вы знаете, кто подсказал идею ну, я знаю, конечно. Животовский. Да нет, ну... Этот, Слушайте, я читал протокол обсуждения этого вопроса вот еще, это еще в двадцатом году. году. Вот. Первый вообще эту идею Троцкий предложил. Может, ему и Животовский. Предложил. Конечно, Животовский. Ну, может быть, <свят> я не знаю. Я не держал свечку, когда они вместе там выпивали ночью. Вот. Но Троцкий первый, он, он ведь как дилему сказал. Он говорит, либо мы должны делать свободу рынку, то есть восстанавливать свободный рынок, либо мы должны тогда создавать трудовые армии, вот то, о чем мы говорили. Значит, закручивать гайки и так далее, и так далее. Вот, вот какая развилка. У Вейна? Нет, у Троцкого. Когда а? они обсуждали, и когда все сказали НЭПу нет, Троцкий стал самым ярым поборником вот этой милитаризации труда. Политики милитаризации труда, которая целиком и полностью вписывалась в концепцию военного коммунизма. Я просто, чтобы люди поняли, о чем идет речь. В апреле семнадцатого года Ленин пишет апрельские тезисы. По-моему, шестой или восьмой пункт, я сейчас не помню. Он там определяет главные экономические задачи в случае прихода к власти. Через взятие власти советами. Для нас сейчас главная задача не строительство социализма тотчас. Я вот цитирую Ленина. А лишь национализация земли, банков и установление рабочего контроля над общественным производством и общественным потреблением когда большевики приходят к власти но это же первым он, он берет топ стоп стоп первый Работу ш... энглиса повторяет ну может быть но ну, слушать конечно я же не могу так сказать, отследить все, так сказать, гнастеологические корни Ленинские, Мы все что-то у кого-то повторяем. Я вас могу повторять, вы Ельцина. Вот меня повторяйте, пожалуйста. Ну да? хорошо. <смех> Ельцина не надо. Да, так вот. <смех> Понимаешь. Значит, создается, издается вот этот знаменитый декрет о рабочем контроле 14 ноября 2017 года, который буржуазия просто напрочь не принимает. Отсюда локауты, закрытие предприятий и т.д. и т.п. Резкое обострение ситуации в экономике, в социальной сфере. Ленин, с одной стороны, создает органы, которые борются против этого. Когда возникла ВЧК? Российская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Понимаете? Чтобы этих буржуинов, условно говоря, которые создают проблемы большевистской партии, к ногтю. А с другой стороны, он начинает красногвардейскую атаку на капитал. Она продолжалась до конца марта. И когда он посмотрел, вот я почему говорю, что Ленин диалектик. И когда он посмотрел на всю эту картину, он и пишет в этих в очередных задачах советской власти. По линии формального го об производства мы зашли слишком далеко. Надо остановиться, закрепиться на достигнутых позициях и организовать действенный учет и контроль через госкапитализм. Так, я об этом и говорю, что у него он дальше... Пяти шагов не видел. Не-не-не, не не. через госкапитализм. А вот он опять предложил буржуям пойти на соглашение. То есть он предложил, как бы мы сейчас сказали, государственно-коммерческое партнерство. И, может быть, это удалось, если бы не гражданская война. Можно я и я вот, себе? когда гражданская война началась, вот тогда на первый план вылезает Преображенский, Бухарин и так далее, азбука коммунизма. Ну и так далее, и так далее. Скажите, и начинается политика военного коммуникации. У меня очень простой вопрос, вопрос к вам. Концессии, при Ленине, концессии, Ленин-Троцкий, разорили Советский Союз? По замыслу, вся новая экономическая политика была рассчитана на насыщение внутреннего рынка товарами первой, второй и любой другой необходимости. Страна голодала большевиков бы снесли, Во. если бы не дали свободу Правильно. развитию экономических отношений. Но как только дается свобода развития экономических отношений, появляются когорты людей, часть из которых видят только свои личные шкурные интересы, а часть другие, государственные. Ну, капитализм начинается да. Так вот, главный но консесс... ну, главный человек, который распределял концессии, да, это был Троцкий. А вот главный человек, кто получил колоссальные концессии, это его ближайший родственник, который содействовал в свое время его приезду в Россию. Ну это как Потанин сегодня, я правильно понимаю, вот только тебе концессию на Никель до конца жизни гребешь? Ну Хаммер знаменитый, Арманд Хаммер, он как раз... это страшно. Помните, это... Тот, который От Ленину Лена... подарил вот эту Урала... знаменитую... Урала... Это один из тех, он к троцкому отношению не имеет. От Урала, От до... Урала до Океана все отдали. Океан. Вот вы спросили, да, что, что означало? До определенной черты, до 25 пятого года. Это насыщение внутреннего рынка. Насытили? На, не, ну, в определенной мере, да. Вот Голод был в 28 году страшнейший. По крайней, не, мере, не, не, не. По крайней мере, предотвратили, предотвратили да, экономическими методами развития событий по линии репрессивного подавления, любого сопротивления Спасибо, и я, еще, секунд... я сейчас одну секундочку только хочу запомнить. После 1925 года через концессии стали высасывать национальные богатства страны в виде золота. Американцы, англичане. Американцы, англичане, безусловно, французы. И вот в первую очередь это троица. Да? И дело дошло Начальник до того, что 90% сегодня. золота, которое добывалось, в том числе родственниками Троцкого, это не было национальное достояние Советской России. И вольфрам и, и вот, так далее. Да? да, полезные, ископаемые, редчайшие. Вот почему к 1929 году, когда более 80% мукомольной промышленности оказалось в руках вот, кулаков. кулаков, когда 70% кожевинного производства оказалось в их руках, я могу многие цифры Да куда Сталин смотрел? 20... А, так он раз... не был всесильным, Сталин, вы же поймите. Всесильным не только не был, но в 29 году он принимает жесткое волевое решение прекратить новую экономическую политику. И здесь была еще одна очень важная с социальной точки зрения вещь. Вот закончилась гражданская война, она прошла через каждую семью. Колоссальная армия, 5 с лишним миллионов человек оказалась не у дел. И вот возвращаются они к своим не самым богатым хотенкам. А здесь бушуют рестораны, здесь все то, против чего они боролись. И вот не случайно... У комиссаров вагона свои в поездах да, собственные. Не случайно одна из негативных особенностей этого периода – это всплеск самоубийств. И причем это той части, экономически активной части населения, которая не могла найти себя в жизни сразу, да и, и, и которая в остановилась перед этой роскошью, перед Непманской буржуазией, которая возродила все самое худшее, что было, что при, было, было причиной Василий Иванович, революции. а вы читали книгу Пыжикова «Корни сталинского большевизма», нет? Да, читал. Ну, слушайте, она же любопытная очень. Вот если нас... посмотреть ее в таком глубинном аспекте... Ведь вы правильно, вот вы тоже правильно абсолютно говорили. В верхушке партии существовали две группировки. Ну, условно их назовем национальная и космополитическая. Жены, жены наших вождей, они же уже да. в это время что из себя да, представляли. Да, да, да. И вот эта космополитическая, Золоте, бремя, да, интеллигентская да. вот эта группировка. И Сталин понял, что в борьбе с этой космополитической группировкой, представленной Троцким, Зиновьем, Каменем, даже Бухарином, несмотря на то, что он был русский, вот, Коля Балаболка, как его называли, да, он прекрасно понимал, что ему надо опереться на партийные массы. Отсюда, кстати, ленинский призыв и так далее, и так далее. А кто пошел, э, так сказать, в партию? А в партию пошли вот эти вот самые старообрядцы, староверы, которые испокон веков, с момента раскола, привыкли выживать в условиях враждебного окружения. То есть привыкли вот самоорганизовываться и в рамках своих общин, организовывать и производство, и потребление, и кооперативные связи, и так далее, и так далее. И вот он очень, кстати, абсолютно правильно взял даже классиков русской литературы, того же Панферова бруски, того же Леонова, русский лес, и так далее, и так далее. И даже на них показал вот эту вот, условно говоря, глубинную, старообрядческую, староверческую Русь, которая своим как бы вот нутром, условно говоря, восприняла именно русский большевизм. Вот эту общинность, вот эта вот идея равенства, коллективизма и так далее, и так далее. И противопоставила ее идеи мировой революции, идеи вот этих вот самых космополитов, которые, ну, знаменем которых был Троцкий и Компания. Вы говорите, вот почему Сталин не мог? Только у нас все 20-е годы шла борьба Сталина, с разными оппозиционными течениями. Троцкийская оппозиция, потом это? потом Это потом... Од... одно и то же. Ну было. конечно, они в разных просто... упаковках. Они в разной упаковке были. Скажите, пожалуйста, Сталин возможен? Вот Сталин. Сталин вот одну без ГУЛАГа? Один вопрос. Нет, все то же самое. Сейчас. Все то же самое. Включая ошибки. А вот боевых. сейчас Сталин придет. Вот если условно говоря, сейчас придет второй Сталин. Ему надо будет создавать новый ГУЛАГ? Вот ответьте на этот вопрос. Да. Конечно. Вот да. и все. Андрей Викторович. вы сами вопрос, ответили на этот вопрос. Евгений, дорогой, ну вопрос в масштабах. Но вот он... я спросил у а... полторанина, и мне вот ответ потряс. Ильич, вот тебе 80 лет. Ты бы хотел сегодня прожить всю свою жизнь со Сталиным, с воронком у подъезда, ошибись, он или опоздай на работу на 7 минут, да, царь за пять минут сажал, мы знаем. Он сказал да, а я не хочу. Я боюсь баранский. Воронцове, а но... рыбок боюсь, в Хабаровске боюсь, вот сейчас... боюсь. Жириновскую боюсь, который всех посадит, а вот... боюсь. А подожди, ж... мы Жириновского не, раньше не, посадили. Нет, нет, не. очень правильный вопрос, стоишь, очень правильную тему затронул, мы вернемся еще к Санину, ты не хочешь сейчас, и сейчас многие не хотят. Крови не хочу, чтобы моя мать дрожала, не хочу покойная. У уже чувство отечества нет обостренного. А у нас было чувство отечества. Я же рассказывал, что я молодой пацан после школы помчался на братскую... Когда у Спицына братскую... наливаются кровью глаза, он слышит неправду. У него не просто обостренное чувство, у него еще кулак такой, что он... Вот и все. На это брат, в каждом да. генетически. Василий Иванович, попробуй тронни, или там тронь его идеалы. Вот, да он убьет Андрей, чертовой матери. Его за это убивали, кстати, всерьез. У тебя на Канаде тоже видел этот случай, когда я видел его в Совете Федерации. Выступает Председатель да. Верховного Совета Хакасии. Да. И говорит, Это вот на днях буквально. На да? днях, да. Да, да. Ну что же, вот как объяснительно, ну, как дальше-то нам делать все? Да. Вот у нас э, сайно шуршинская Газ, она выпускает 2, на 22, 22 раза больше энергии, получает 22 да. раза больше. Мы чем, там, не про ГЭС. чем не прогресс? Чем не прогресс. Вот. Ну а платит налогов? Меньше, чем наш пивзаводик маленький. Да. Теперь у нас в Хакасии угольный бассейн второй после э, Кемерово. Кемерово да. Продаем, а у него, я знаю, там лазил, у них ведь там как сующийся уголь, его берут на что туда, на металлургии и все прочее. А платят налоги как меньше, завист. как этот заводик. Да? Да, Мы производим, у нас прибыль на 260 миллиардов да. рублей, а 21 миллиард мы, нам дают всего. Остальные уходят куда, Видишь да? субвенции. Вот. А сидит Валентина Ивановна наша да, дорогая, Матвейенко, она, же за, за она значит ерзает уже, не может его дождаться и говорит, ну, а он продолжает, она говорит, вы, пожалуйста, заканчивайте, ну, вы же послушайте, хоть когда вас это да. перебивает. Я думаю, что мама этот, йокранный бабай. Речь идет о том, сохранится ли дальше наша Российская Федерация. Потому что, когда вот так вот республики, эти окраины все говорят, что ребята, вы нас объгориваете, вы ведете политику. Э -э -э, как То вот, зачем вот, нам такой центр? Вообще нам такая страна нужна. Мы с выйдем, мы выйдем да, из страны. Потому что вы, э -э как, как вот раньше англичане лазили где-то по джунглям. Били этих аборигенов, потому что они э, были, как их называют, да? завоевателями. Так и Москва вроде завоеватели. Так Йокарный Бамбаев, вместо того, чтобы сказать, товарищи, давайте обсудим эту тему, давайте мы посмотрим, давайте всех поднимем сюда Думу, правительство. Она говорит: вот у нас здесь замминистра э, э, зам финансов, подняла ее. вы там Поменьте себе, пожалуйста, чтобы... mm. и давай дальше. Блин. Так вот, а у кого, у кого будет чувство этого отечества, если вот кто строил и эту Сайна Шушинскую, ГЭС, там другую, у кого сейчас будет чувство отечества? Потому что Конечно, Если Валентина себя. Ивановна, я предполагаю, патологически боится Владимира Владимировича, да еще и возраст поджимает, это еще не портрет русской женщины. Но дело в том, что, слушайте, вот раньше, например, помните, была песня... Лисянского, да? Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Да. Раньше на Москву смотрели как символ советской державы, и на ее защиту пошли все. У меня под Москвой, вот когда говорят, что ее спасли сибирские дивизии, да это так. Но и москвичи шли воевать за нее. У меня под Убирали, Москвой конечно. погибли Оболчение два моих наоборот. деда в октябре да. и в ноябре конечно. в московском ополчении. Понимаете? И, а сейчас, вот мне как к москвичу, Чертовски обидно, когда говорят Москва. Да не Москва, это не мы их объедаем, понимаете. У меня мать всю жизнь проработала в Сокольниках, на ткацкой фабрике, отец на заводе. И я никогда, условно говоря, ни у кого куска хлеба не отобрал. Я также работал, как и многие мои соседи, друзья, товарищи. А когда э, власть, условно говоря, по отношению к регионам себя так ведет, то понятно, что у них злоба, она ассоциируется с Москвой. И вот это вы абсолютно правы. Это ведет как раз к, вот эти, к росту вот этих сепаратистских Можно я устранений? отойду чуть-чуть от темы, да, на секунду? Э, насчет того, москвич и москвич. У меня отец, э, он отслужил уже э, свое 4 года в кавалерии, уже был 36 лет, ему четверо детей у него, а когда наши адмиралы и генералы уничтожили э, всю армию к, к осени, да, 41 -го года, а брать-то уже некого в Европе, потому что Европейской части России, все занятые э, регионы, по, полезли по Сибири, по Казахстану. Мы жили в Рудном Алтае. И его забрали в армию. Он попал в Панфиловскую дивизию. Это уже во время войны. Да, вот он не во время, но этот, 40 в 40-й год. сентября, 41-й. Панфилов, 2004. он был, я служил там, он был военным комиссаром Киргизской ССР. Вот. Я когда приехал туда служить, я увидел памятник и говорю, а почему тут памятник Панфилову? А -а -а. Я не знал. И вот а, говорит, он, он в, военным... в дивизию Панфилова попал, они отстояли, намертво стояли. А потом его пол кинули в это ну, сражение да. под, Харьков. под Харьков. И да. 250 тысяч человек их подавили танками там, да? Наших генералов. Ну, там, да, да, так да. вот, ни, ни, это никого не осталось, и... Э, То есть он погиб там? Погиб, конечно, а, погиб. погибли все они. И э, когда, э, значит, я, Василий Иванович, был конотоп такой, помните? Ну первый первый секрет Московского, Московского обкома, обкома да. обком. Отличный мужик, мы с ним... Я его спасал, потому что Клева в ЦК за деревню неперспективную, а он строил село. И вот мы сидим с ним однажды, выпиваем, а он поднимает рюмку и говорит, Ох, водочка, ведь чиста как слеза богопатери и хлебка как советская власть, да? У вот Василий Иванович сказал. Василий. Иванович Член сказал. Центрального комитета. Да. И меня говорит, Михаил Николаевич, а как вы попали в Москву? Вы же оттуда из Сибири. Я говорю, это второй заход. Вот вы тут москвичи, не черта, был, не могли да. спасти Москву, да? Так он канатоп, по-моему, сам из Беларуси, нет? Нет, он не Белоруссия. Это не могли не отстоять Москву. Позвали наших родителей. Отец пришел за друзьями, спасли немцев, прогнали, а вы тогда вышли из окопов, спрятались. и их, говорите, это он шутил. Да, говорит езжайте назад в свою Сибирь и сидите. Теперь э, прошло время, у вас не получается руководством здесь, вы опять стали звать на Сибирь. Да ладно. Он Смотрел, стал смеяться. Он очень юмор хорошо понимал. Ну, понятно. Вот примерно так. да? Я однажды, довел, на просто, я однажды довел Лужков до истерики. Довести говорю, Михайловича Лужкова до истерического смеха ни на одну минуту никому не удавалось. И уда... не могло. Он был очень спокойный человек, рациональный. Он умел смеяться, любил смеяться, любил шутить. Все это на свете любил. И так далее, и так далее, и так далее. Но довести его до истерик, я просто сказал, и Михайлович, ну представьте, 41-й год, под Смоленском опять немцы стоят, а в окопах с берданками на перевес и в касках: Авен, Фридман, Гусевский, Гусинский, Гусинский, Березовский. И он начал хохотать. Чубайс. Но я вчера, вот сел вечером, и стал Василий Иванович смотреть на лица ребятишек, которые выше несколько дней назад, Петербург, Москва, с криком Москва выходи. Много чего они скандировали против Конституции. Все, как мы предупреждали когда-то. Полторанин. Полторанин. Господи, а оговорки по Фрейду. Слава Богу, что не Полторанин. Кириенко расколол страну. Он действительно это сделал. Они только сейчас начинают понимать, что это так вот все просто не пройдет. Плюс ситуация Лукашенко в Беларуси. Но какие глаза и лица у этих ребятишек. Я поинтересовался судьбой тех, кого хватают. В Питере повязали, в автозак. Это Мальчик, когда вчера вот было? вчера или два дня назад. А. Мальчику 16 лет. Его спрашивает капитан. Буду аккуратен. Предполагаю, я караул. Я же доказать не могу. Я буду как предположение говорить. Да просто у капитана. Ну, Васенька, тебе 16 лет, сынок. Нахрена ж ты пошел на Дворцовую площадь? Что-то там про Владимир и кричал. Не то, что бы нам всем или многим из нас в полиции хотелось. Так обидно, говорит Вася. 16 лет, студент 10 класса питерской школы. А что ж тебе обидно, Васенька, спрашивает капитан. Так, товарищ капитан, у нас те люди, которым надо принимать таблетки, в Думе принимают законы мне задержало обидно. Кинул мужик карандаш, пошел к майору, а я его выпускаю, потому что мальчик прав. Вот все. Вот молодежь, я не прав, Василий Иванович, к ректору в недавнем прошлом вопрос. Вы же вырастили нормальных пацанов и девчонок. Умных, чистых. Вы не только правы. Вы сейчас нащупали одну вот такую нить, которая, если она дальше по спирали начнет раскручиваться, то приведет к очень серьезным последствиям. Если раньше наша молодежь жила эмоциями, увлечениями, еще чем-то, то сейчас они живут в информационном пространстве, они научились отличать информационный шум от информации. Прекрасно владеют Они стали интернетом. владеть просто прекрасной этой информацией. И если молодой человек читает, что через границу в Германию прошли на 17 миллиардов долларов товаров, и наша российская таможня именно с этого взяла таможенные сборы, а в Германии пришли в те же самые товары и там... Пришлось заплатить с 27 миллиардов долларов. Да? Естественно, возникает вопрос, а что произошло с этими товарами? Мы, в Америку таможенная служба у нас определяет вот на такую-то сумму уходят товары, а туда приходят те же товары, но они почему-то стоят стоит Вот у, у меня вопросы к вам, ко всем. А вот это молодежь сегодняшняя. Вячеслав, это молодежь нынешнюю, генетически. Не Ленин ли заложил, точно не Ельцин. А вот они молодые такие, от кого? Не от Ленина со Сталиным, а нынешние знаете, это, Эти люди сейчас стараются все чаще и чаще ответить на тот вопрос, который всегда волновал человечество. Что справедливо, а что нет. Все-таки это вот заложено и... было корнево в 17 году? Вот такие настроения? Да справедливость – это ментальная черта общины Без справедливости России. России Василий Иванович, можно я скажу? да. да? да. Община это была, конечно, наша община. Она всегда. И почему социализм легко было строить именно в России, а не, не в Англии там, да? А это Станин создал нацию советскую. Да ладно. Да. Нет, советскую, да. Советскую, советскую нацию. конечно. Вообще... А кто для вас идеальный советский человек? Любовь Орлова, Игорь Курчатов. Я, ну, именно советский. я, я идеальный я советский человек. Вы русский человек. Советский вы аргейский рапсот из казахстей. точнее, степей. Андрей Викторович Караулов. Да. А, Слушайте, но дело да. в том, что... Гоб, Гоблин правильно сказал, что антисоветчик, он по своей сути русофоб. Я прошу прощения. Вот у нас есть такой профессор Герман Анатольевич Артамонов. Он защищал диссертацию кандидатскую. И эту тему активно развивает уже почти 30 лет. А нацелил его на это Аполлон Григорьевич Кузьмин, наш выдающийся русский советский историк. И вот они какую тему разрабатывают. Я считаю, она чрезвычайно интересная и малоизученная. Россия была уникальной цивилизацией с самого начала. Почему? Угу. Дело в том, что у нас с возникновением государства не исчезла территориальная община. Uh, был еще один случай в истории. У франков, когда возникало государство, тоже на uh, начальном этапе существовала община. Но ее очень быстро сожрал институт частной собственности на землю. В России частная собственность на землю в рамках территориальной общины никогда не признавалась. Вообще, от слова никогда. Такого в истории человечества больше нигде не было. И вот государство не смогло уничтожить эту общину. Более того, на базе именно этой территориальной общины выстраивалась вся система государственной власти. Если вы возьмете, например, русские летописи, аутентичные, самые древние, вы увидите, что вечевые сходы были не только в Новгороде и Пскове. В Киеве, в Галиче, в Суздале, в Ростове и так далее. И так далее. Более того, на этих вечевых сходах очень часто вручалась власть в руки тех или иных князей. Киев, например, 1068-го, Киев 1113-го, Киев 1146 и так далее, и так далее. Как Юрий, я прошу прощения, не Юрий, Андрей Боголюбский получил власть в Суздальской земле, когда погиб его отец, когда его отравили киевские бояре, он бежал из Белгорода, а отец его туда притащил, в Суздаль, а там правил его младший брат Василько. Так он, чтобы занять тамошний престол, поехал в Ростов, самый древний и крупный город, заручился поддержкой тамошней общины, то есть вечевым сходом, потом поехал в Суздаль, то же самое сделал, и только после этого занял престол. Правда, он его перенес в Владимир, но неважно. Я к чему это говорю? Вот Сталин и его когорты большевиков, Ворошилов, Калинин, Молотов и так далее. Кстати, мало кто знает, Молотов выходец из старообрядцев, Ворошилов выходец из старообрядцев, Шверников, его настоящая да, фамилия, не Шверников, да. выходцев из старообрядцев, Маленков, выходец из старообрядцев, у него единственный, кто был синодальный, из синодальной семьи, это Жданов, <свят> вот, потому что у него, это, я к чему, вот Сталин это все и уловил, почему он смог побороть всю эту космополитическую верхушку всех этих каменев, Зиновьев и Троцких, и, что очень важно, вот это надо понять, что соседние народы, почему у нас долго не было фамилий, те же кавказские народы, там, ну вы, вы сами знаете, германцы, откуда у них эти родовые гербы? Они-то жили в условиях кровнородственной общины. А в кровнородственной общине самый старший в этой общине, то есть самый старый по возрасту, это непререкаемый авторитет. Любое его решение, указание оно. Обязательно для исполнения. Там даже мысли ни у кого не возникнет, чтобы что-то поперек сказать. Вот именно на базе этой а, общины, во-первых, строилась государственность в Европе. А отсюда мы сразу а, поставим вопрос, где тоталитаризма больше. Таким же образом строилась римско-католическая церковь на жесткой иерархии. Демократический центральный. Ну вот я об этом и говорю, понимаете? И... А вот эту нашу особенность, историческую особенность, которую уловили большевики, мы сейчас вообще даже не пытаемся понять. А отсюда у нас проблемы с Хабаровском. Мы, И отсюда у нас будут вот можем... эти проблемы нарастать как снежный ком. Потому что если мы не поймем вот этих коренных условий существования нашего народа, которые априори вот это все не принимают. Есть, Согласны, конечно, господи. все эти сервисы. Согласны? Нет. значит. Нет, конечно, согласен. Но это правда... Так нет или да? Правда, это идет еще, это, может быть, 200 тысяч лет назад все это было. Но это я, ну, я не знаю, знаю. Да. я в таких дебри... Я сейчас хочу вернуться к тому вопросу. Почему Сталин же не, ничего не делал? Да. Как бы, да? А почему он не делал? Ведь он же очень... Он вообще-то смотрел далеко вперед, но он был в то же время и тактиком. Он же не мог ринуться на, на амбразуру, на эту... Он потихоньку одного выбирал, другого, он ездил. Ты знаешь, сколько он ездил по, по стране, и сколько он выбирал интересных людей, записывал? В каком а, году? В да. 20-е 20 годы. В коне 20-е Да, он когда стал генсеком, да? А потом он записывал и тянул их сюда, в ЦК. Саробрядцем, кстати, из Енизейской, старобрядческой этой динамикой. Потому что опять мы отходим. Так вот, ты говоришь, он не мог. Да, он не мог. Он даже до 36 -го года не мог. Что не мог Три... Баранировск Баранировск. Кто не мог-то? В Бараниров скрутили всех. 36 году Сталин. Но У него не было. 36 так... году уже к 60 было. В Она... 36 году была угроза, угроза, угроза его снятия, когда вот на ЦИКе, помните, ЦИК когда был, это речь шла о новой принятии новой конституции, конституции да. и Сталин сам писал. Я смотрел в архивах вот эти все статьи, он сам вписывал о том, что должно быть. Ну, альтернативное голосование. Да, Это Жуков Юрий Николаевич написал целое исследование. И ну, И, Сталина, и тогда эти, члены ЦК собрались, Эйхе там был, заводил. Да, да. да. Владимир и Владимир они э, подняли вопрос, что если Сталин сейчас не пойдет, да. э, за ним, то они его снимут. С ним, он да. висел на лоске. Почему Хрущ, кстати, в своем докладе, вот он лживом предельно на 20-м особое место уделил именно Эйхе. Вот. А потом, когда посчитали, Троица, Эхи, Варей и Хручев, это самые, самые кровожадные. Кровавые. Так да, вот, да. Эхи это сказал, мы его уберем, и Стайн пошел. Говорит, ну ладно, давайте э, пишите списки, кто там у вас, кого нужно э, сажать, стрелять и так далее. И давайте нам сюда. Вот у меня эти списки, я сегодня не мог найти этот список, который присылали из регионов отовсюду. Калининская область, я в книге об этом писал. Мы залезем к вам в квартиру и найдем. Занюханная... Кстати, очень правильно мыслить, так все и пропадет. Занюханная это, область, Калининская область, э, в два раза меньше, больше предложили на расстрел в Москву, чем э, Туркмения, в которой еще басмачи остались там. все. Вот это мы русские люди. Так вот, после этого, как раз Сталин и взялся, когда он победил, вот, э, он и взялся. Ведь говорили, ах, он много уничтожил в Красной армии командиров. А командиров-то этих внедрил кто? Тухачевский? Нет, нет, там цифры, кстати, нет. то, что писал Туха... Тодорский, я прошу прощения, это нет. очень важно. Одного. То, что писал Тодорский про 40 тысяч расстрелянных командиров Красной армии, это ложь. Я смотрел этот вопрос, на самом деле из армии было уволено вот в этот период 32 тысяч командиров. Причем э, добрая половина была уволена за выслугу по болезни и но так в -то далее. депрессировано там... было 16 тысяч с половиной. Там 16 с половиной. Я просто округляю цифры. И расстреляно было порядка 8 тысяч э, командиров. То есть это уже в 5 раз Можно различий, я, чем... я продолжу? Это, да? понимаете? Не мало. Вы... Но немало, но не 40 Нет, тысяч. Понимаете? Так, так вот, э, в этом, когда все это сделал, э, он тогда, считай, победил. И тогда э, пошла страна этим путем, который он вел. И второй, они же потом пошли, эти ребята. То есть Сталин был свободен только с 1936 по 1953, и да. то два года последний. Не читал, а потом, известно. когда он ушел, когда он ушел, то когда в 90 году мы взяли начали новую жизнь строить после этой контрреволюции, так называемой, и не революции, они взяли Реванш, эти ребята неотрацкисты. И все пришли к власти. Это Чубайши Там не, троц... не только неотрацкисты, там и эти февралисты 17 -го года. Там симбиоз. Сим... И власовцы, э, э, э, и власовцы. Нет, это, я... вот теперь, подожди, неутроцкисты. И, не и вот когда теперь, приш... пришла, вот... подожди, команда наша тогда, сначала, в 90-м году, там был Саша Титкин, великий вообще этот... Ну, он министр промышленности. Промышленность. Да? да. А нулер рано, по Миша Малеев, А, был, а их пришла эта э, когорта, э, дети, дети э, значит, э, это, Троцкого, да, э, во главе, чубай с Саваном. Чубайс, они тоже это снимок, наверное, видели его? Он стоит на могиле Троцкого, да, да в Мексике. Вот. Они пришли и выкинули, выкинули вытеснили. И эта, эта гвардия победила. Теперь уже это тро и она сегодня правит России. В общем, а вы хотите... Вот она сегодня правит России. Сейчас мы поставим здесь точку, и у нас впереди вторая серия. Собственно, ради чего я пригласил уважаемых историков Михаил Никифорович и вас посадил в центр. Во второй серии нашего разговора я прошу Василия Ивановича, Евгения Юрьевича, спросить: задать вам вопросы: что в архивах. КПСС, КГБ, СССР, когда вы их рассекречили, вы, Борис Николаевич, вы, естественно, увидели, услышали, прочитали, не опубликовали, не рассекретили. Время прошло, срок давности уже мы не подпадаем под гостайну, я думаю, надеюсь. Самый главный вопрос, уже не мои к вам, а историков, что бы увидели в этих архивах. Но на сегодня все, а вторая серия через несколько дней.